Всем привет, меня зовут Макс Риск, это неужели снова битва кланов уже началась? Это какая уже подсчет битва кланов? Сегодня мы узнаем, давайте сейчас прям лайк ставьте, и будет наверно классно, тут прям название битвы кланов в Clash о Legends, я тоже так пишу. Так, у нас тут пишется битва кланов, а давайте-ка мы перейдем по этой кнопочке, мы все это получили, Ежедневные квесты построить дозербашню. башни до сих пор не выполнил квест. Я просто позорен. Опозоренный человек. максим максимум. Наша цель это захватить. Я уже это сделал. У нас тут есть сокланный лидер который у нас как-то проигрывает. Ну ладно. Только что -то как-то я не понимаю, почему у него 5000 кубков, а у меня... 2700. сегодня будем качаться обязательно с доза на башню мы просто прям сейчас сыграем даже если мы проиграем мы сделаем выводы Гай для ночку и тактика для лайкос там лепите возможно сейчас клас легионде 2021 году новая карта добавлена а это старый ролик я загружу потому что если я буду загружать эти вот такие обычные ролики без событий скажут люди не отыскать лайк поэтому я когда-нибудь скажу в будущем вот я готовлю старый ролик я его выложу через пару лет <схот> каких пару лет да, слишком но мне засорится компьютер через там пару месяцев хоть один как месяц я это сделаю точнее я М -м -м -м. у я квест буду я там так скажем сделаю этот квест и залью старый ролик на обновление игре клаш лион скажут смысл чего у тебя клаш Clash... старой версии снимаешь э снимаешь новую версию ну ладно в принципе я не против так давайте строить куча куча защитную базу потому что у нас есть что правильно гнолы это очень четко а так эта карта нет ну тут бывает псы конечно бывают помню что у меня тут псы поэтому сразу же что там мульти нельзя что нибудь построить по быстрому что прямо эти вот враги ничего не задумались. Ну, чтобы что нибудь построить, как важно, то что-то нужно новое. К примеру, давайте сначала волков туда прям чтобы они туда пошли. В принципе. Так, с вами призываем мохнуло. Не знаю, насчет воздушных, но мы что-то и задумаем. Ну, например, я построю из базу новую. Ну, в принципе, логично. Она стоит 400 камней. Возможно, в будущем будет стоить 500. Будет, наверное, вообще кайф. Все будет по-разному. Так, у нас только уже гнолов, капец. И разведчик пошел, так скажем. И потом. Нам нужно больше, больше для того, чтобы гнолы были. А не силы, как я понимаю. Ну, конечно, понимаю, что правильно. Все правильно. Ну что, как я вижу, пехот, пехот идет, да. Нормально, все безопасно, никто не, на, не атакует. Нам, ну, знаете, ну казарма нормально тащит. Одна казарма тащит, нагновая. Все, вторая база строится, друзья, ебой. Только знаете, что нужно построить еще минерал. Он задел минерал. Они тут тут сюда, то сюда, вот. Знаете, что хотел, чтобы в игре еще добавили? Я хотел, чтобы в игре добавили эм, там усталость. Эм, еда, чтобы они там не голодали. И все в этом духе. Так, знаете, давайте призывать уже гоблинов. Ну, хоть с пожалуйста. пожалуйста. Ну, ладно, в принципе. Понемножку. Так призывать. Нам немного мод запойти. Давайте до 200, где еще минеральную базу. Мы должны тут прямо спануть хоть больше, больше. Но друг враг уже понимать у нас на ну, такой точности. Ну что, друзья, про уже вместиться с другого местом. уже про минералов брать этих вот э, басов один зритель друзья нас смотрит один зритель это значит что не опозориться нужно нужно не опозориться слышите а он знаете сову запустил мы сразу его вырубили так почему скажете мне так потому что я готов к этому я квест выполняю он работает в орду спускать да согласен поэтому что-то нужно и мутить хм значит смотрите мы куча тут строим, значит этих вот персонажи и что летающие персонажи могут просто пойти например здесь и атаковать на него в принципе так почему бы и нет кстати да нужно гноу. этот демон демон нужен. чтобы на демона напасть точнее набрать купки на нужно потрудиться нападать мы не будем конечно же. мы просто эту базу захватим чтобы это купить этого демона уже так вот в принципе лоу. Ты так быстро атакуешь? Что такое? Я так думаю, что нет. Ось Сразу на меня решил напасть. Йоу, пацаны, нас напали. Где гнолы Вперед, блин! вот моя чем ошибка то что я не не подготовлен был Отлика дев играл я я в шоке назад назад у нас есть пас база и сечем о май гад ну чувак ну расслабься пить чек ну что где тут еще за точки меня здесь давайте вставим производством ну, скорее... Давайте, давайте. Но ну, хоть что-то, думаю, сойдется. Ну что, Хат там у меня контролирую, что хочет делать. Я вроде у кое-что Можно не умирать. Умирать потихонечку. Так, давай построим башню, 10, 10, 10. Ну все, уже атака В атаку. Все в атаку давайте. Никого не щадить. Слушайте, а реально? Возможно, мне вернуть рыцарей. Рыцарей. Слушайте, а реально тут классный персонаж. Ну, например, эм, как вам рейджер потом он. он очень классный я не знаю как он победил скорее всего какой-то чит включил и как заход победил да это возможно так думаю ну ладно хочу узнать как он это сделал потом разобраться с тем помочь вам друзьям так Ундина вот как значит вот как это работает как я понимаю надо было сразу гноп призывать. А я такой трус, который забыл под это. Вот все. Пошли, пошли, пошли, маленькие. <с> если не ошибаюсь. Ну что, что? Уходим, уходим, танцуем. 2 давай, давай такой на мне Давай, давай. Э -э, Прыгай здесь, если сможем вообще. Нужно оторваться от врага нашего. Нет, нет, нет, мы должны выживать. Ты что, от падения умер? а да как так? Так что, честно. И ты не реши давай. О, блин. О, мой гад. Ну что он сказать друзья? Офигенно. Офигенная тактика в Гаргуле. Не, ну если я бы взял сильнейшего, если бы я напал. Ну я, я не знаю, чем я занимался. чего он так быстро напал на меня? Наверное, соус запустил. Мне очень интересно узнать. И до сих пор он призывает еще Песа. Я специально заканчивал катку, чтобы он рассказал возможно он тут еще будет базу строить потом можно будет еще в будущем чтобы еще знали поэтому друзья вы никогда не сдавайтесь просто ждите но ну, если конечно вы видеоблогеры вы не должны сдаваться Мы должны показывать полностью контент что было правильно так, поэтому стрите он значит запускать этих штук меня ворубили. я получаю очки и пересматриваем чем тут делом давайте может конечно колоду -то тоже да ладно. смотрим чем враг занимается Ускоряем немножко. Долженная башня. Тоже 6 кстати. Рыцари, кстати, да, он повторяй за мной. Он смотрю мои видеоролики. Смотрите, мне изгнула я его сильнее. а, -а, -а я понял, чем дело. Они мне не прокачаны, я понял. Окей. Они у меня не прокачаны. И первая сап пошла, друзья. Только вот как он узнал про это, вот что-то не понимаю. Ему, наверное, друг подсказал. Он мне ищет, ага. Потом, друзья, он летит. Вот сюда вот. Мы сразу его же убираем. Вырубаем. Тут кого то черта не понимает, чем какого-нибудь там заметил. Нет? Итак, друзья, смотрите. но как? Он посмотрел. Но как? Зачем смысл игры? Смысл ему смотреть? Вот, блин. Он понял. И он начал атаковать. То есть, он берет рей, э, рейнджер, рейнджера 2 уровня, берет рыцаря мечника. А мне гноу, кстати, а с 3. Эм, эм, а у него 2 мечки мечники. мечники у него 5. У 2, нормально. У меня B7. А у нее Bs, у нее BS 5. То есть я имею право побеждать. только в чем дело? Ун, ундына, удына. То есть, если бы взял фарбола или чего-то -то, то мне вообще не хватает я как вас выполнить, я его даже на буду строить. Я же говорю, это бессмысленный макс риск Ну, Гаргулям. А, смотрите, вот что нужно было брать. Вот этого чувака качать. Но есть шанс, конечно, есть. Вместе с вами мы и доказали, что это реально. А этот чувак, ну а тебе расскажу, чем делать. можно у него куча кубков, и он тут хоть классно поднимает. Ну, ну я о чем? Ну, немножко, немножко больше кубков. Немножко больше Посмотрите на него брови, блин. Хватит классом. 16. -й. Ты че, младше меня? Ладно, как хочешь. Брон, сколько боев сейчас, хоть, сыграл? Меня а -а -а -а. коротышка победил Слышь? не офигел коротышка. А ну, иди сюда, все, разберусь сейчас. Так, так, так. Вторую базу потом строишь. Ага. Стой, а должен башню зачем я построил? Классно. Ну там буквально 2, -2. Но не две дозерные башни, чувак, ты безумие с одну башню ну, построил дозерную башню. Не хватит для базы и все. Окей, гу. По башня, одна одну штуку. Вторую потом уже. Вторую, если ты там будешь так делать, то Близу, у тебя безумия здесь ко мне, сто камней по сути. могилы. Так, значит, вам что дорогу запускает, а я этих сказал, кого наездников нолок то он не часто можно запускать так много запустил что хватит но если в сарду придет то что делать по закидаешь ага. то есть если я так буду меньше количество войска собирать а так сломает не копи тогда так что так, выхода нет ну А, я понял нахнула локопить да Минералы строить для того, чтобы ходить. Он до меня ми минералы строил. Ну вот. А я даже не строил для начала игры. Вот моя ошибка, друзья. Минералы строите. Если у вас есть гнол. Если моя, ваша колода, как у меня, то строите минералы. Согласен. Сначала, конечно, гнол пару штук. Ну, три хватит. Потом, через, там, пару минут, если вы строите минеральную башню. Башню, да, одну штуку. Первую уже четыре, пять Вторую минеральную башню. 7 гнолов. Может быть даже 8-9 и так дальше. До 10 хотя бы. Э, Безумис, макс, риск. Ладно, до 7. 2-7 до можно. До 7-й давай. До 7 Игроков этих вот призвать. Да, они не ну что. Так, дальше мы минералы уже собрали. Даже типа того. Дальше труба построить типа того. Оброняем в Одна штука для того, чтобы к -то не сломал мне. Это разведка. Самую допустим я думаю, разрушим не не будем спускать регенерирующим поможет тебе тебе тебе не так часто да. делать нужно прокачать Тип колоду это слишком слабо колода кстати фарбовый все эти прокачать а зачем это качать фарбовок сильных чувак ну там все сила. Сила ага, наносит 200 урона, это самое главное и поражение на лыж урон всем врагам на в зоне поражения 25 урона рабочим и лишь 25 э ур урон на рабочих, то есть на рабочих не нападать, 190 урона, ага, 200 урон в целом, сколько урона? Каждый урон, так, так, так, э -э наносит урон .66 6. 6. 6. порбо это сильная штука для того, чтобы орду вырубить, а это нам нужно, потому что у нас еще это но еще нету, где он но метатель поможет количество тоже. Блин, то и то нужно. Что же мне делать? Ну фарбол экономно, кстати. Там 100 100 А, ну тоже тут Пиши в комментариях, что мне выбрать. Фарбовал редкий. это тоже редкий. Это как-то называется. Снег. Медкель. Движение врагов бою зоне поражение. Заморозка, эффекта заморозка. Это для того, чтобы количество убивать зачем ты его берешь это для тимы 2 на 2 чувак 1 1 ты берешь на другое одни урон ну, рабочий 20%. ладно рабочим мы не атакуем не ну в принципе это логично до сила тогда, для того чтобы вроде рабочим а если, а если не вернуться ладно я подумаю еще пометели ну что давайте манш реванш минут его так долго а в чем дело как насчет этих да ну макс листоприкал 85 кашет классно но перебор или даже не знаю что тут придумать. ну что блин 4 минуты ждать так долго что ли 6 часов до завершения битвы сок значит ага. угу. понял ночью встану. Это прям в ночью. А что значит, что если она дойдет до конца, что это значит? Будет новое что-то? Смотрите, к лидеры. Тут у вас не играют игроки. Вот почему? Не, ну. Ну, слишком много, слишком много. Нужно поубирать их. Ну, извините, но блин, слишком много не играете. Сколько вы в мощи сыграли сегодня? 0 Они у вас не активно, просто понимаете кубки. Что за клан, блин, такой? Они просто хотят кубки поднять. Ну, ладно, я хочу только, чтобы были все активны, мы получали драгоценности, тем самым, тем самым, вот очки клану. Не 6 а пятый хотел бы вместо. Наконец-то. Так, карта, где я хотел мечники, я взял. Ай, я с чем взял, ладно. Так, у нас зайдет два казармы. Я почти на той. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я почти на той карте. Тактика повторения, вы знаете. Извиняйте за шум, да? Вот он ничего не слышите, тут должна быть музыка громче. Он по громче муки. Все, увеличил. Это громко? Вроде бы нормально звучит. Что происходит? Ага. Да, должен башню нужно строить, хоть одну. Я дефа. О, вдруг там. Видишь, он. Это снайперская ментовка, типа то. <зам> заметила сову. Так что советую строить, друзьям. Она за соточку. А этот гнол за 120. Сэкономьте для дефа. гнол для дефа. А эта башня тоже для дефа. Ну хоть одну устройте. Буквально одну, не надо так, Макс Риск, ты уже четыре сделал нормально. Дальше ты же говорил, точно. Друзья, дальше стройте минералы. Не стройте трубазу, потому что вам она не нужна. Не нужна пока не если... построить защиту. Хватит. Дальше летающих, все. 4 хватит начало летающее место меняем но ну, если там активно так вот да. ну я насчет этих вот не знаю но в принципе да можно но ну, все один хватит думаю да у нас заметьте конечно с собой желательно ну ладно быть и минералы мы должны брать Ладно, он понял, где я нахожусь. Соответствие, друзья, вы делаете новую стратегию. Стройте здесь базу. Эй, бро, вот куда ты? куда, пожалуйста. Подпиши. Так, значит. Придется нычку делать. Возможно, он вторую строит базу, а мы тогда... Одного войска отправим где-то на битву. Дальше, друзья. Ну, гнома можно призвать, в принципе, уже правильно. Потом, друзья, строим. Второй казар. Вторую казарму строим. Потому что он уже знает, будет количество брать, Почему? мы, по принципе, конечно. Поэтому количеством очень важно. Так, и давайте я ускорю это все дело. О! Н наверное, регионешн нужен. Регенешн, а? как там? Дошли, до сих пор никого нету. А, нет, один никого. Нет. Значит, давайте этих летчиков, этих вот я опанов, Потом. А. Понял. Он тоже тару базу строит. Он уже развился. То есть экономика у него выше, чем у нас. Угу. Так нужно тоже следить за ними. Дальше мы расширяемся. Расширяем горизонты, меняем обстановку действия. Да, вы вот там обширяйтесь. Но давайте здесь будете где -то. Так чтобы вы могли сразу спровоцировать врага. Брагейдж. Как он называется? Braggs. <с> Дальше. Советую строить еще одну. чтобы было побольше. Но тоже советую. Так, но вот не хватает, о, хватило, где база хватит вначале. Еленейшим тоже нужно, За да? Давай, давай. Сюда. Уйти. ладно атакуйте. уйти да, из пару часов вы это в следующий Всё, давайте удачи да он знал где наша база, Но мы кардек тогда он будет, а что поделать Питрый, да? Питролиз. У нас тоже на пол. А к нам будут вот идти или как-то? тоже да ремонт слушайте не пивел а. звать ремонт Извать. как мы заплатили его во во, -во давай, давай давай уже тут ворки разбираться с ними уже даже армада его ну в принципе пора вырубать мне экономику В он не смог призвать а я призвал бы в принципе логично Давай, какого? Навай, еще немножко, давай. Что там, блин? Давай. Твою ж магнитов, да что б этого, чела, блин? Боже. Это я виноват, знаю, разработчики. Ну как? Мне что, крутой гаргуля? И все? И все? Я же меня канунку поломал. Ладно, сломал так сломал. Плевать мне. Да что-то у Гаргули, блин. Чтоб он пролюзил окно. Ну, чуваки, вы чё ⁇ то пох. Все равно, Гаргули, блин. Вот так, у меня плевать. Но у меня все равно атакуйте, просто. Атакуйте, тупо атакуйте. офигеть блин. Гаргули. Может быть, что-то другое придумать, а? Привет! Да, знаю, что будет как -то. да. ну хоть ты красава, блин. Да, против горгуль нет шанса. Поехать из хотел ну, получается, что нет шансов. Хм. Не, ну мы должны поставить еще катку и доказать, что мы сильнее, чем эти горгули. все. Офигеть, да. Просто тут получницы, да. Нет, для этого нет. лучше его, конечно. Каркуль, на принципе. Да. да, как же так скажет? Я не знаю, блин. у меня ролик, конечно, точно. Я тоже контент зовут. Хэко. Провали, пожалуйста, за мной. Как Ну, где-то Логично. Политик дает, значит, минерал. А, Игра такая, Ну, прекрасно. Я бы... Я... Да. Ну, смотрите. Но. Пять казарм против три казарма друзья кучу казарм строить просто нереальное количество и потом горгули но скажите пожалуйста разработчики как я не мог защитить ход Че за крас? Ого, сумасы эти, блин. Базы, чуваки, с мой вам совет. Если у вас есть гаргули, просто тупо берете, копируйте Горгули до 6 максима. Платить не точно. Это наверное нет шанса просто. Башня Морозка, не знаю. Зачем? Для наших обе? на Да, это нужно. Если если есть горгуля берите, берите Башню. Горгуль поможет вам совмест совместно атаку. Есть, наверное, но он не показал мне. Отыгнал бы взял, будет, будет лучше. Много, да, ошибки. Так, а что если я возьму так же сам, как он? Ну, хоть там, хоть примерно, там Гаргуля и Только нужно платить деньги за это, да? Понимаю. но на это уже, кстати, не смотрел. Гаргуля. А эта штука как я зовут, снайпер. Она может там атаковать на Гаргуль. Ну. А, сила. 27 сила. А у Гаргуля 70. Нестабильно. сколько, похоже? 100. А почему 27? Ч ⁇ за карта, блин, такая дикая? Та пранк 2.7. 7. 7. Что за карта, блин? она такая слабо снайпер, да она не снайпер, о, прицеливаться и носит урон рагустом. станция дал противника 15 перезрядка плюс 11 блин. 111. еще так пару раз, слушайте, этаж можно увернуться. кради кургули. почему не это сработается? а блин замести что выбираешь медленно убийство убийца или же сильный даже не знаю макс риск смотрим нового могут затащить противолучности не они могут фарбов не тогда герой нужно тогда деньги нужно до минералы нужно строить блин ладно рискну я макс риск я рискованный чувак не плевать на д игру все я рискну не плевать чтобы говорить все я рискну Давай. ну блин а я говорил, что одно держи маркетин доз должен ваш было бы круто и генерашинс потопай попробуй может быть так все дайте мне слава противникам кстати он был вот если большой я не знаю, что сделал а 1900 чего с ума сошли ну какого блин 1900 какого блин 1900 я понял как играть все я нашел супер да, я уже говорил тысячу раз. Ну ладно, нашел теперь колду. Верю, что это колду тащит. все Больше мне не нужно доказывать. Но для начала, дальше у нас. Это пример. Дальше покажу в карте Но будет первым. Это с ума сойти только можно. Сколько карт. Эти вот самые сильнейшие срота нет они, они копированы, кстати, ладно. нужно уже так копированы. Брак можно пасть так, чтобы гнову затащит. Потом этот помощь, потом гаргули, это в конце такой. Ну, если будет куча казарм. Да, минерал Макс стоит строй Да я знаю, что там а, -а, -а собак <r willen Tyler> Ладно, Макс риск, ладно. Заместь. Заместь Личинку. Личилку не знаю наверно да наверно нет а замес этого да. <свист> нет да нет нет нет, нет. нет. так а заместь кого я не знаю отстань блин так он третий вам ловить его спираться да твою же магнитолу он реально разбраться Просто про тупо прокачан. Тупо пришел ко мне и тупо прокачивать то да, что покручу два балла? Блин. А так стоп, это я его? А, я его <с> Я думаю, что он мне выдумал какого черта, блин? Оказывается, я. Отлично, good work. Ловить всех, блин. Отступать. Отступать всех, блин. Да, сразу сразу врубайте лучше. Лучшенька. Бро. Вы куда ты идешь? Работай давай. Я в шоке, что за заруба? Не, ну ладно, ладно, теперь я знаю чем он занимается, чем он будет заниматься в будущем? А именно строить армию. Да, строить армию самоглам пришел. Можете в а платить, да? Конечно, преимущество нужно его убивать хоть понемножку. Ладно, отступайте. Я тоже хочу отступить. Там немножко не построено. Но... с ним будет ресурс тратить скорее всего от отступайте нас, тем более будет больше я не знаю что он хочет от меня ну ладно прикольная тактика кстати чувак У меня количество тоже лично а ну не так уж и мощно но увеличено. да я знаю что нужно горгули хоть запустить. хоть одну поэтому подписчики я хочу чтобы вы помогли мне Мысли, мам, мысли, мам, Мы могли хоть по фарбом сейчас. сейчас. Закидайте на все. Паркулю, такой Нет, отступайте. Я не знаю. Это да, боюсь, мать. Что он провалил с Я не знаю, как он выиграл, друзья. Что за штука это Ренджерс? Я думал, что мы затащим. мне даже есть Горуля. Что? Я нашел ответ, как убить Горулю. Это Изи, друзья. Ренджер нам нужен. Двою жмахнет, только рейнджер нужен. И все Я решил проблем Наконец-то, блин. Хватит нормальный чел появился, блин. Конечно, он двойки получает, но что поделать, что-то умеет. Так, как нам казан призвать? Не хочу. Кстати, чем он занимался? Скорее всего, он тоже базу построил. Какого-то черта, друзьям Он умел раньше-то делать. Потом посмотрим, чем он занимался. Посмотрим на его двойки, возможно, он Их хорошо, но ну, реально ну, он не отличный Потому что напал на винволида Какого он Вроде он По-обычному, ага Дальше построю Если да, то будешь Потому что я не знаю Да А что если я тут Кудьба базу построю, то я побуду молодец ну, что по этой игру играть ссылка в описании стало да капец проигрываешь обычно не ну да возможно ожидать битву клан хоть как-то повезет души да хоть я не радует хоть одно сердечко бьется на да? вот хоть одно сердечко тут три сердечки четыре сердечка там вот только одно бьется может быть даже две закидываются а две где ну ладно Нужно замутить дьявола Ратуша. документ так такой Реджер, да чтоб тебя. Возвращаемся обратно. Теперь моя колда. мне плевать на эту рутину, моя колда. его но оставлю так тем нам плевать на игру теперь я даже даже всех вырвать теперь просто искать ответ да я нашел ответ уже сам прокачанный будет персонаж если будет качать но мне для, для меня нет такого персонажа так что вот так Наденьте дешевые. Так это что такое? А, ролик какой? Не что. Как было красиво. Регенерация. Это, это, это. Помните? Ролики есть на Это то из -за того, что я был бессмертным. У нас были фарболы. Теперь у нас есть замес фарбол. Синяйшее. Я хочу вернуть старая добрая калма, не плевать. Фарбола только даже не, гаргуль не, а это горгуль уже не так уж. Да. Мы будем бессмертно, зачем будет прикрывать этот гаргуль. Нолы, орки замес за был, конечно как, конечно делал так. Фарбол за счет атака, фарбол за счет атака, помню это. Но ну, все, друзья, нового кодом, посмотрим. Выиграем, новый ответ нашел. Так, кстати, кто это был по уровню? твою же мать 1700 ты не офигел чего а? Какого черта блин 1700 а так у меня все побеждают ах на и куку э. сразу 3 минуты началась игра и на и куку вот так тебе нужно на секунду вот тебе черт а. там стабильно у тебя слушайте а что ты бежаешь сильно мама такая игра нестабильна зачем играть создать такую группу нестабильную People, 260 сколько боев 260, сколько не боев, сколько 265. Это знак. Вау, что заявка Да ладно. Вау, 21 минуту назад. Я только за, все все все. Спасибо за заявочку. Хоть как, друзья мои. Ну что, я нашел, вот так. Не, нет, я хочу не атаковать, а здесь сидеть дома. Все, понятно, понятно. А я атаковал вечно. Как я забыл про это? Макс Риск, ты спишь. А? Я забыл, наша тактика. До 200 атакуй, это правило. И дайте набить мне на лбу. Правило до 200 атакуй. Почему я забываю? Мне как-то интересно атаковать. Правило до 200. Все. Мини шаху назад Посмотрим, а что ты способен, возможно а круче? Ну да, я хотел бы построить башню, но бессмысленно. Уж. Ну да, бессмысленно. Окей, 120 или же башню за соточку. Эконом класс, ты же хотел. Так, я хочу тебя максимум до 200 и атаковать, бро Мне нужно теперь копить, тоже воевать. Ага. А. Сомневаюсь, Терманы. Чтобы что то нового призвать. Угу. Давайте еще одну. Вторую базу не строим, не строим. Давайте летающий. Вдруг там он тоже сам будет приводить привозить к нам. Как их больше доливать таких а, злых людей? Защитой. Окей. Защита будет включаться и отключаться. Все будет нормально. нашел в атаку он приведет к нам к, к его логово. у нее сова блин но я обещал что не нужно атаковать на него помните я ему экономку с рыбы немножко вот сам я обещал еще на знак собойства да, еще на базу строй макс риск секретную ну например здесь строй макс риск вот так просто все лучше там бы ну ладно все он у меня аж нашел красава на красал не красал не а? давайте защиты кучу будем с тем бойту прокачка так. потом уже ну, кстати да можно даже и снять ну, потом, потом ну бро, ну как же Ладно. Можна. Ладно, так уж и быть. Потом mm -hmm. а? твою ж мать! Да, нужно было без но да, твою ж мать, чтобы он провалил с ставлю Ах, ты же такой скотин. Так он скотина такая. Западню атакует. Так я же не готов, чувак. чего Стань. Дай я головой. Так, смотрите, значит. Твою мать. Да что, беги, краков Ты что, что такие а? Взял такой опесную. Аж он Он просто тупо не может атаковать. так. Так, классно. Он будет экономику не Окей. Мне плевать мне. Так, окей, он взрывает. Красава. Что пришел блин, а? Кто тут пришел? Два, врубай. Ну у меня блин, Заебал. Блин. Да твою ж мать. Ну нет. Ну хватит убивать меня. Ладно, посмотрим. Чем он там долго занимался буду ли в будущем что помочь вам тоже об этом что -то... о что он сказать нереально территории в этой группе. Нереально. смысл играть не имеет никакого значения он умный слишком Вроде у меня прокачанный, вроде, я помню, что не пятого, а у меня четвертого лол, я его круче. Ну, есть такая одна темка. Ну вот, что, ищи, салам, сюда идем. Все, ха, у нас ищет принципе и вот что я скажу пусть угу. нет там он... он уже понял да, вот. коси что вот даже тут не пропустил мне нет бессмысленный да он бессмысленный у тебя типа, карты не те не совместный чувак вот нашел логики в 45 минутные ролики я нашел э, смысл карты нет, смысл так ремонт нет ты ничего не получится смысл вот я нашел отлично для инвалидов смысл для инвалидов Не, но он, вроде, крутой а вот те что я расскажу по мне но перед началом данного ролика подписка лайк. нет я хочу полностью А да что по этого? Ч у него? Тыща. Да ладно. Най-бот. Так это плывающий Леон. меня чубак победил. Ты. да, она пишет Мерлау. Мэрлеу. Он, значит, он Как ты выиграл меня? <смех> <смех> Ой, я не могу. Давай, давай, друзья, чтобы потом на кирдычить. Вон, он, чувак. слышь Выходи в бой, Трус. Ходи в бой, Трус, блин. Он а ну, выжил, бой, блин. Давай, выжил. Трус, блин. Немедленно, как мне так вызывает лишь мелкий. Один на один с тобой, давай. Чувак, один на один. Это не прошу тебя с кем-то, блин. Давай, один, на один. Ну, боже мой, да, блин, давай. Вот так нужно мстить. Те, кто нас окланулся нападали. Чтобы потом доказать, что мы сильнее. Это просто типа зло, чувак, давай. Ну блин, ну пожалуйста, хоть на этой карте. Ну пожалуйста, блин. Ну дай шанс. Ну помоляй, ну дай шанс, мне нужно поступать. Дай. Дай шанс. Я докажу, что я сильнее. Ну чувак, блин, дай шанс. Ну прошу тебя. не могу, не Ну стой. Ну прошу тебя блин у тебя не сложно ты лайкос поставить ролика я не знаю что будет со мной ну чувак ну стой дай подписку лайкос то прошу прошу добавь меня под друзьям я хочу манчорванж скажи как ты победил ну прошу Да я прям пересмотрю бро так, подождите. Стой, так вот давайте только не час снимать. не ну можно, в принципе, час ролик выложить. Просто по кайфу Ну, чувак, сразу. Что он сказал, блин? Игрок отключу приглашение. Хорош. Я не пойду. Ну, чувак. Ого, в видео. Тебя видео. А, ну ладно, хамбу не друзьях. Потом ему кирдык в голове будет укропить. Так, кто тут еще склон наш я помню. Одиннадесятый. Видите? А дней палающий легион. Так, да, кто корона расцвела, короли. Да, хочу его встретить снова. Кто не побеждает, то тем самым... Мы выиграли. Окей. Мы выиграли. Окей. Мы проиграли. Получили он Нету. Ну да, тут 11 дней, между прочим. Так что ты день прошел. Ладно, отпустим их. Стоп, я хочу пересмотреть бой. Да. Твою мать, ты ще Коротышка. Слышь, бро, не обнагнал. Ладно, чем занимался? Меня не радостный. в мне хитрец, блин. Копиюсь не костюм. А дальше кто пошел? Куда пошел? Одного солдата ночь построить таки А. Так у меня три бро, ты хоть думай хотя бы. Ладно, трогаем. Саву. Так, это я уже. Он тут за мной. Чем занялся? А, обычным Это обычный чел, блин, что че тут? Я его так побеждаю. Че я на не напал? Так я изи могу убрать. Как он? Вот скотина вырвет. Орка. Орк-наездник, я забыл про него. Я только один дефо хотел бы взять. Орк-наездник. Твою же мать. Точно. Чел, ты меня помог. Чел, аточи. А, орк. Стоп. Так он... Еще карту, слушайте. Начинающий? Окей. Иди сюда. Я хочу мать реванш. Я хоть там карту взял или не забыл про нее эту карту. Взял. дефа не знаю. Берите или не берите. Это Я говорю, что это фигня и не фигня, фигня и не фигня. Да чтоб это все. В то случае, да. кому то случае нет. В каком-то. Экономика рубать. во, как нужно. Бро. Смотри. У тебя есть но. Зачем тебя брать магию? Не, возможно, он не справится. Она справится. Да. я 4 уровень. Я на игроке прокачал. Да, я уже видел, что это бессмысленно. Так что измени на что-то другое. Спасибо. И, друзья, я вам говорю, что силы менять на силы. Вот так вот сила преимущества увеличится 35% очень шикарно я не инвалидов как я один час ролик кутал мне все равно хоть даже так и берите такие кого да тоже очень важно Magic поможет. Не там О. О. все, матч, ваш, не плевать. Матч ванш. О! там Там вот так нужно делать. Матч реванч. Матч-ванч. Ты не выиграл, нужно доказать, что я сильнее 5 часов. Так, я пошел битву. Надо показать, что я сильнее. Не, не, не. Я сильнее. Эти штуки не помогут. Помните, как мне говорили? Ой, ты никто. Ты там не умеешь копки собирать. Ха, уже мало. Точно, сейчас сейчас все сделаю. Без монтажа. Все. Не та карта. Не та карта. что карта, карту? Блин? Спасибо хоть за силу. Первым делом. Орка наездника перейти тоже. Он значит орка наизника, и все. И все. Ну затащил. Если я возьму сильнее, вогнула. А, то копеечник не сильнее. Все. Нужно затащить. Не, не надо. откуда когда рыцарь будет. А, так нормально. Ага. Но если нападет на меня. А что ты не стребитель не строил? Да я, я, я. я. не знаю. Потом давай, окей, бро. Окей. Я забыл про это. Капец, блин. Я Дэфа. В следующий раз. В следующий раз. Я изменю заместь. даже не знаю заместь тебя больше ничего сказать но брак реально сильнее все хватит веру уже на сегодня братьер не еще я бой. Раз, раз, раз, раз, раз, раз раз по краям ну да что прям расширили карту что было страшно то что у нас мало, мало игроков меньше всех игроков так мы строим к армаду Ну, также еще там чувак один может идти воевать типа, типа, а здесь. а что если там врач еще построил тогда чуваки мутите творите чудеса вот все выхода никакого не вижу чудеса творите ничего не строил тогда охраняй в принципе в принципе логично охраняй у меня уже сообщение то что игре зайти и в атаку считать атаку а рука зарму ну а я что вам ну трубазу строить бро а я не строю трубазу все назад а я не строю хитрый он макс рикс строит труба звуки моя очередь строит рубазу кстати да возможно будут нам не нападать летающими а я вот уже летающими нападать на врага нашего так раз сову от как то страшно терять войска угу. вот тут сова будет еще меняйте сова отлично проверьте данную базу так ну что проверим вдруг брак там еще там нанесем секретный удар и уже гно кстати где сердечки враги брали раньше сердечки что тебя уже не берет странные враги слушайте странные на дарманы как я понимаю что прям так нападать очень сильно нужно второго гнуло. чтобы было подольше меня ага. сама нам сказали сказал никого не здесь окей как думаете враг что там не делать я корабль хочу построить угу. а, вижу тогда спасибо за совет кусать вот что это значит что крахша будет там на да? спасибо отправляйте э, данный корабль здесь Призываем макс риск максимум, потому что скоро будет замес какой-то. Это первый отряд. Ну. Типа. второй. это было удобно. Да, ну. Хай. Вот защиту щиты Почему бы не. Если так прям послешно. Ну. Корабль. Сюда идем. Как там База. А нет, нет, короче. Знаете, войска, атакуйте. Пора уже атаковать. Атаковать. Война. Вы война. война. С нет. нет. Победа. Это у меня как Я теперь. У меня так, да. Так, Даже он проиграет, ну, может не вообще запустить. Всем удачи и пока.